Сорт сверхострого перца Пхутла Гольд Пхутла золотой Этот перец относится к виду Капчикум чинэнс Высота такого растения Может достигать от 60 см Это если выращивать На открытом Грунте И где-то около метра Это будете выращивать в теплице также где-то 60 сантиметров он будет 50-60 сантиметров если будет выращивать в горшке это такие вот перчики а трота у них от 800 тысяч до 1 миллиона сковелей это очень-очень острый сорт такие вот красавцы структура у него пупырчатая он созревает от зеленого цвета вот начиная сверху желтеть и становится такого вот желтого цвета этот сорт многолетник его можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах, так и на подоконнике срок созревания такого перчика от 100 до 120 дней если будете выращивать в теплице, он гораздо быстрее вызревает, чем, к примеру, в открытом грунте Давайте рассмотрим этот перчик поближе. Вот такая вот у него пупырчатая структура. Он нижней части желтый, желтый. Чем выше, тем становится слегка оранжевым. Вот такие вот красавцы. Они не очень большие по размеру, если сравнить с моей рукой. Давайте взвесим какой-нибудь. Возьмем побольше, наверное, и посмотрим, сколько же он весит. Так, весит он. 12 грамм посмотрим другой ну да 12 грамм сейчас разрежем и посмотрим какой он внутри вот так выглядит перчик внутри стеночки где-то полтора миллиметра толщиной плоть довольно таки упругая вкус у него такой цветочный и немножко напоминает хабанера. Но вкус мягкий, мягкий. Не такой резкий, например, как у хабанера. Такой вот красавец. Внутри он тоже желтый. И нижняя часть у нас выглядит вот так. Тоже стеночки тоненькие. Очень хороший. И плодовитый сорт. Выращивайте такой перчик у себя дома, в цветочных горшках, на своем дачном участке, и пусть он вас порадует большими урожаями.